Всем привет! На бирже Юбит вы можете зарабатывать токен Юстеп каждый день, купив один из уровней. Какой именно брать? Здесь разницы нет. За 100 долларов один или 10 за 10. Суммы увеличены лишь седьмого уровня. Здесь больше. Выходит с инвеста. Последняя колонка доступна. Значение выше нуля, значит можно покупать. Есть уровни для продажи. Например, взяв уровень за 100 USDT, 1 к 1 к доллару, вы будете получать 20 USTEP, e каждый день плюс бонус, что составляет по сегодняшнему курсу 16 центов, 3,22 доллара. За год ваша прибыль составит... 1177 долларов увеличите свои ложные средства если курс будет таким в 11 раз ссылка на регистрацию будет в описании под видео регистрация займет одну минуту верифицировать аккаунт не нужно вот вывод криптовалюты фиат торговля без кис на этом у меня все всем спасибо за внимание пока